всем привет дорогие друзья добро пожаловать на мой канал сегодня мы вместе с вами приготовим культовый американский салат приготовлен почти столетие назад этот салат реально просит очень много моих подписчиков и это салат цезарь для начала нам нужно сделать заправку для меня главное в салате заправка первое можно взять и купить магазины майонез и второе сделать самому свой майонез вот чем мы сейчас и займемся все думают что майонез дома готовить очень сложно вам сразу гарантирую, что майонез готовится очень легко Так что я сейчас вам покажу, как нужно готовить майонез в домашних условиях Очень просто Сперва мы сделаем майонез А потом мы добавим некоторые ингредиенты И с майонезом мы сделаем соус для Цезаря Итак, для майонеза нам понадобится 200 миллиграммов растительного масла 1 столовая ложка гижонской горчицы 1 желток И половинка лайма или же так Итак, берем миску Кладем сюда один желток. Далее добавляем одну столовую ложку дижонской горчицы. половинка сока лайма. И взбиваем венчиком. Как только заправка будет густеть, добавляем масло. И потихоньку добавляем масло. Если все сразу добавить, то масло начнет отсекаться. Так что потихоньку добавляем кстати салат этот вовсе не итальянский придумал его Цезар Гординин шеф-повар итальянец американского происхождения салат Цезарь назвали в честь его имени короче легенд много, значит по одной из легенд что-то не хватало каких-то ингредиентов для другого блюда там он взял куриную грудку быстренько обжарил, порезал из анчоусов сделал соус. Кто-то говорит, что салат должен быть вегетарианским. То есть не вегетарианского, там только анчоус. Все остальное не должно быть. Никакой куриной грудки, ни креветок, ничего. Просто листья салата. Обязательно гренки, томаты, черри и вкусная заправка. Смысл заправки этого салата. Авторство отдают Цезарю за то, что он сделал заправку, которая вошла просто в века. Поэтому нужно заправке уделить массу внимания. Вот оно должно быть такой густой консистенции. Майонез наш готов. Далее сделаем пюре из анчоуса. Возьмем 50 граммов анчоусов, 50 граммов тертого пармезана, 2 зубчика чеснока и 2 столовые ложки воды. Все поместите в чаши для блендера и взбейте до состояния пасты. Теперь как паста из анчоусов готова соединяем к майонезу. Все хорошенько перемешиваем. Теперь добавим 1 столовую ложку бальзамического уксуса. Если нету пропустите этот шаг. И 1 чайную ложку лустерского соуса. Если вдруг у вас нету лустерского соуса, то можно добавить капельку соевого соуса. Добавим немного перца. Соли не добавляйте, потому что анчоусы у нас соленые. И еще у нас тут пармезан. И еще раз хорошенько все перемешиваем. Итак, соус наш готов. Ставим холодильник, а тем временем мы приготовим гренки. Гренки я люблю делать их из хлеба с корочкой. Нарежем хлеб кубиком. Берем противень. На противень застеляем силиконовый коврик. Выкладываем наш хлеб. Полем немного хорошим оливковым маслом. Так. Добавим чуточку черного перца, немного соли. Если у вас есть сушеный чеснок, тоже добавьте чуточку, будет вкуснее. И добавьте любые травы, которые вам нравятся. У меня орегано. Добавим тоже щепотку. Так. Теперь все хорошенько перемешаем, Выравниваем, чтобы все равномерно приготовилось вот так. И отправляем в заранее разогретую духовку При 160 градусов до золотистой корочки Это примерно 10-12 минут Затем возьмем помидоры черри. У меня на две порции 10 штук Это порядка 100 граммов Порежем их пополам если вдруг не найдете помидоры черри, то можете использовать просто обычные томаты. Режем их пополам. Еще нам понадобятся перепелиные яйца. У меня на две порции 10 штук столько и столько и томатов черри. Если вдруг не найдете перепелиные яйца, добавьте 2 обычные куриные яйца. В кипящей воде закидываем яйца и варим ровно минуту. Как прошла минута, подготовьте миску со льдом и переместите наши яйца. Это делается для того, чтобы остановить процесс кипения. Теперь возьмем куриную грудку, у меня примерно 300 граммов и поджарим ее на гриле. Разогреем сковороду для гриля. Разрезаем грудку бабочкой, вот таким образом, то есть не надо до конца, от тонкой части до толстой. Теперь открываем грудку, вот что означает нарезка бабочкой. Теперь она приготовится вдвое быстрее и останется сочной. Теперь хорошенько посолим и поперчим С другой стороны тоже хорошенько посолим, поперчим обильно Немного польем оливковым маслом, прям чуточку так. И выкладываем в разогретой сковороде Обжарим по 3-4 минуты с каждой стороны, пока не появятся вот такие полоски. Итак, друзья мои, как мясо готово, дайте ей отдохнуть примерно 2-3 минуты. Переложите на тарелку. И сверху добавим немного заправки. Вот так. Грудки остывают, и заправка проникает внутри кусочек. Итак, друзья мои, все у нас готово. Теперь собираем салат. Берем большую миску. Лучше всего делать цезарь из салата Романо. Но скажу вам честно, я живу во Франции, даже тут очень сложно найти этот салат. Ее можно заменить на какой-нибудь хрустящий салат, к примеру, Айзер. салат я промыл теперь нам нужно нарвать их крупно я рекомендую вам добавлять со стебельками нам нужно нарвать их крупно не слишком уж крупно а такими кусками чтобы нам было удобно их есть теперь сюда небольшое количество соуса примерно 2 столовые ложки хватит заправки не должно быть много хорошенько перемещаем Аккуратно, нежно. Все хорошенько перемещайте, чтобы все листочки отвалялись в этом соусе. Итак, берем глубокую посуду и выкладываем наш салат. Немного томатов черри. Выкладываем наши перепелиные яйца. Тем временем курица наша остыла. Теперь порежем ее на небольшие куски. Порежем их в длину. Вот так. Вот курица приготовилась очень хорошо. И сюда же выкладываем замечательно приготовленная куриная грудка. И добавляем в конце наши гренки. Бренник нужно много добавлять, чтобы у нас не получился салат с хлебом. И подсыпим немного пармезана, прям чуточку. И последний штрих немного бальзамического уксуса. Друзья мои, посмотрите просто какая красота у нас происходит в тарелке Теперь нам нужно обязательно все это попробовать Все хорошенько сперва перемещаем Так, Берем салатик Наш куриное филе М -м -м. Друзья мои, это просто взрыв всех моих вкусовых рецептов. Это настолько вкусно, я сам не ожидал. И что самое главное, готовится очень просто. Рекомендую, он вам очень понравится. Американская классика, наверное, один из самых популярных салатов во всем мире. А на этом мы заканчиваем наше видео. Если вам понравился этот рецепт, ставьте под этим видео лайк. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получить уведомления. А на этом я все. Всего хорошего вам. Не бойтесь экспериментировать. Пока-пока.